Приветствую вас, мои дорогие, с вами Елена Дегурова. И, конечно же, наш вибрационный прогноз, вибрационное влияние на этой неделе, что нас ожидает. А в следующем видео вы узнаете рекомендации на неделю по всем сферам жизни, по основным сферам. Поэтому оставайтесь с нами в этом и в следующем видео. Итак, мои любимые, грядущая неделя может оказаться не совсем простой, однако она будет вполне плодотворной. В ней будет несколько влияний, которые после долгих месяцев весьма понятных энергий вдруг настигают нас и увлекают в особенное путешествие. Стоит приготовиться к тому, что мир уже начинает поворачиваться в определенную сторону Самайна, мы об этом еще поговорим. Ведь это отражается практически на каждом из нас, не практически, а тотально на каждом. Одним словом, проявляется темная сторона. И крайне важно понимать, что темная сторона ⁇ это не хорошо и не плохо. С этим не надо бороться, надо осознавать, что это. Второй момент. Очень важно осознавать, что эта темная сторона, этот внутренний хаос, он тянется от предков, от нашего рода, от наших кармических воплощений. Добавляется то, что уже мы здесь приобрели в этой жизни. И, кстати, сразу... Хочу оповестить вас о том, что с 15 октября по 26 мы начинаем наш, ваш любимый процесс освобождения предков. Это уникальный именно процесс. Это не практика, это не курс, это не медитация, это внутренний процесс, когда мы высвобождаем внутреннее наше состояние. Мы высвобождаем вот эту темную сторону, притом не где-то там, в каких-то в каком-то роду, который мы не знаем, а все внутри нас, потому что мы, как матрешка, несем в себе этот путь. Более подробно я сейчас не буду останавливаться об этом процессе. Если вы чувствуете свой отклик, если вы чувствуете вашу внутреннюю готовность к освобождению, к состоянию счастья, пути вперед, драйву, кайфу, жизни в кайфе, вот в этом состоянии, на счастье то ссылочка будет под этом видео либо в описании в социальных сетях, переходите, посмотрите там есть два видео об этом процессе и подробное описание. А мы переходим к нашему влиянию. во-первых нам придется пережить некую закрытость других от внешнего мира или закрыться самим, поскольку внезапно возникает желание побыть в одиночестве, поразмыслить над своими достижениями или попробовать самостоятельно решить какую-то непростую задачу. Несмотря на то, что сил сейчас не так уж и много, стойкость и личная убежденность в способности преодолевать преграды очень высока. Так что если у вас есть застарелый проект, от которого давно хотелось избавиться, стоит им заняться, Возможно, придется провести много времени, особенно в первой половине недели, за общением с более старшими, опытными людьми, перенимать технологии, которые могут показаться устаревшими. Однако спорить сейчас с метрами своего дела категорически не стоит. Так вот, мои родные, именно потому что у нас сейчас такой великолепный период перемен, трансформации, трансформации отжившего – Плюс кровавая луна, полнолуние. Именно поэтому с 15 числа я начинаю наш процесс. Вторая половина недели может пройти под влиянием личных трансформаций. То есть мы приближаемся к этому потоку, приближаемся к личным трансформациям. Появляется чувство, что весь этот мир несовершенен, и пора принести в него что-то свое. Правда, сделать это элегантно и ненавязчиво, как само собой разумеющееся. Также в этот период стоит обратить внимание на свое саморазвитие. Попробуйте поднять со дна старые сердечные терзания, подумать, как можно поработать с такими чувствами и воспоминаниями. Опять-таки я акцентирую внимание на том, что не просто так выбираются даты определенных процессов или сеансов, это наилучшее время, когда мы 12 дней посвятим нам, нашим предкам, нашим потомкам и сделаем высвобождение, реальное вибрационное высвобождение. Это не медитация, я повторяю. Что еще будет происходить? Скорее всего, у вас получится докопаться до таких глубин, когда все станет максимально ясно и впоследствии перестанет тревожить. Это моя цель на этом процессе – открыть тайное, сделать его явным и высвободить для того, чтобы вы жили с легкостью, а не шли с рюкзаком своих предков. Также не стоит прибегать к такому совету, если не хотите поссориться с избранником. Не надо лезть, копаться в чужой голове, не надо лезть, пытаться изменить кого-то. Не надо, не прибегайте к этому. Ваша задача изменить себя, начните с себя, и все будет прекрасно иначе последствия могут быть действительно непростыми. То есть партнеров по бизнесу, по жизни, детей, родителей мы не трогаем, мои это в принципе нежелательно, но на этой неделе это будет еще и опасно. Также не могу не отметить изменения, происходящие в сфере отношений и денег. Сейчас проявляются очень сложные, практически мистические процессы которые многим уловить достаточно просто, но не всегда понятно, что с этим делать. Кажется, будто люди становятся очень жадными, гребут все под себя и еще оказываются, знаете, какими-то редкостными грубиянами. Это так лишь счастья. Вот вторая сторона данного влияния — невероятная способность притягивать к себе деньги в больших количествах одним своим поведением, а также трансформировать ситуацию в отношениях. с себе на пользу обязательно прикупите себе новое красивое белье или временно смените имидж на может быть даже на роковую красотку увидите это пойдет вам на пользу и еще раз я обращаю ваше внимание что с 15 по 26 дня октября у нас пройдет уникальный процесс высвобождения Ведь в вашем роду в ваших кармических воплощениях обязательно были некие Моменты, связанные и с деньгами в том числе. Мы не идем по сферам жизни в этом процессе. Мы привлекаем, призываем близких, предков, тех, где скопилось больше всего боли, больше всего страданий, больше всего чего-то со знаком минус в той сфере, в которой вы хотите разобраться. И высвобождаем. Описывать процесс – это бесполезно, это надо быть на этом процессе. Еще раз а, напоминаю, что а, с 15 по 26 – это 12 дней. Участвовать вы можете как лично в процессе, так и до востребования в записи. Вы сможете принимать а, этот процесс тогда, когда вам удобно, когда вы сможете расслабиться. Также а, очень важный момент а, – время, которое выбрано для этого процесса. А, оно неспроста выбрано. Я уже говорила, что вибрационное влияние нашего времени вот этой недели, следующей недели, оно максимально подходит для того, чтобы высвободить боль, страдания, негативный какой-то опыт в разных сферах жизни. Также маленький секретик для тех, кто дослушал до конца. Сейчас до 12 октября действует 50% скидка для тех, быстро принимает решение душой и сердцем. 25% скидка останется с 12, с 13 по 15 октября для тех, кто принимает решение головой и душой, то есть голова тормозит, душа хочет, и вот люди думают, думают, и потом надумали. И для тех, кто принимает такие вот головастики, кто принимает головой, не слушает свое сердце, 15, 16 и 17 октября вы сможете принять участие, да, с 17, с 17, простите, мои дорогие, не с 15, а с 17 октября мы чуть-чуть изменили, скорректировали дату, простите, вот, и 16, 17 октября, это уже для больших головастиков, которые очень долго думают, думают, думают, но все же созрели, простите, дорогие, у вас скидки уже не будет, Итак, с 17 октября в течение 12 дней будут процессы, 11 дней процессы высвобождения. Вы их принимаете в любое удобное для вас время или вместе с нами в прямом эфире. Сила от этого не зависит, она будет одинакова. Также вы сможете повторно принять в течение суток любой сеанс. И 12 день мы проводим процесс уже более мощный, когда мы внутри себя высвобождаем проживанием, созерцанием 12 пунктов, а может быть я даже 21 сделаю усиленный, скорее всего. И этот процесс завершает наш путь этих дней. То есть все, что мы с вами высвободили, все, что мы с вами проработали, мы проживаем еще более глубоко, высвобождаем в себе и готовы к состоянию счастья. Ссылочки с описанием этого процесса, там два видео есть, которые объясняют, что это за процесс более детально, почему он так важен, вы найдете в описании под этим видео. А я сейчас вам говорю до свидания, до следующего видео, где я дам на эту неделю рекомендации по сферам жизни, которые я согласовываю и вибрационно, и астрологически, и по нумерологии, и по системе универ... университологии, то есть я совмещаю несколько инструментов, выверяю для вас рекомендации важные на неделю и даю этот прогноз. Благодарю всех за лайки, за комментарии, потому что каждая ваша активность, она мотивирует меня записывать для вас новые видео, делать что-то полезное, когда я вижу, что вам это надо. Поэтому приветствуются лайки, репосты, комментарии, делитесь с друзьями и до новых встреч. Всех нежно обнимаю в чате, направляю вибрации любви тем, кто пишет комментарии, ставит лайки, и я знаю, что с нами вы станете точно еще более счастливыми. Пока-пока, до встречи в следующем видео.